Мне сказали, что ты из Ла Мораль. Я просто помогаю им. Я из Либерта. Что расскажешь о Ла Мораль? Знаешь эту деревню? Называется Мальдито. Реально? Прокляты? Да. Какой-то испанец выбрал название в конце 15 века. Пару месяцев назад адмирал Бенитес решил объявить рыбалку вне закона. Народ возмутился, и Бенита Сказнила в половину деревни. И знаешь, что сделали люди Ламораль? Нашли и убили всех солдатов, которые участвовали в газде. И я говорю не о засадах в джунглях. Нет, ламораль узнали, где живут эти мрази. И перерезали им глотки, пока те спали. Прям как ассасины. Молодцы, ребята, умные, собранные. И нервы у них стальные. Похоже на то. перевал Шауб. Мы следим за конвоями, которые тут проходят, и докладываем Ламораль. Похоже, они знают, что делают. Да, смышленые ребята. У Елены все организовано лучше, чем в армии. Ламораль помогает нам. Когда адмирал Бенидес начала докапываться до наших семей, Ламораль нам помогли. Они убили всех солдаты, с которой появлялись на наших землях. Очень скоро они поняли намек. Спасибо, мой amigo! Значит, мне не показалось. Черт. Наших бойцов затолкали в контейнер! Нет, то, нет, что висит над ямой! Спаси их! Елена, я на корабле. Освободил всех, кого смог. Держись. Высылаю лодки и людей. Gracias. Это адмирал Бенитос, лжеиранцы, террористы, вы попались в мою ловушку. Прямо в эту минуту к вам направляются наши отборные не войска. Советую сложить оружие и в последний раз взглянуть на народ, которому вы не нужны. Вы не станете изгоями, чтобы мирно служить Яре. Вы умрете. Опять. Здесь и сейчас. Где же твои лодки, Елена? Ждут, пока в небе не станет чисто. Так, ладно, самолеты, стой. Раз, два. раньше. Лотки будут у тебя снимать.